Всем привет! Я сегодня я вам расскажу, как можно легко кряхнуть бандикам. Заходим сюда. И э ссылочку на этот файл я оставлю в описании. Скачиваем этот файл. После того, как он скачался, и прикидываем его на рабочий стол. О, это уже можно закрыть. И вот, открываем этот архив нажимаем сюда и нажимаем Бандикам ну вот этот Стапекса, поэтому скачиваем, Русский, да, далее понимаю далее установить, вы нажимаете установить, но я этого делать не буду, потому что у меня эта программка уже установлена и после того как вы установили, снимайте галочку с запустить Бандикам, нажимайте готово, вот, после чего заходим в бандикам сюда нажимаем Keymaker вот здесь вот перекидываем xz на рабочий стол далее запускаем его от имени администратора это очень важно после того как он запустился мы видим такое окошечко сюда вводим email email я оставлю в описании для тех кто не хочет париться переписывать с видео вот это email я его оставлю в описании. Нажимаем регистр application. Все, ваш бандикам крякнет. После этого заходим в бандикам, перезапускаем его и он будет крахнут Всем спасибо за просмотр.